Президент России Владимир Путин своим указом удостоил проректора по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука земле, директора Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Дениса Нургалиева почетным званием, заслуженный деятель науки Российской Федерации. На самом деле это, в этом ничего особо нет. В университете очень много людей, которые имеют такое звание. И в России, в стране очень много таких людей. Ну вот. По достижению определенного уровня там, человек да, может получить такое звание. Тут ничего такого особенного нет. Я, я так думаю, что. Это нормально. Даниса Нургалиева началась 50 лет назад, когда он студентом поступил в Казанский государственный университет на геолога, оглядываясь назад, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наук о земле говорит, что его всегда тянуло к знаниям. В юности директор Института геологии и нефтегазовых технологий часто пропадал в библиотеках, читал научные книги и журналы, постоянно изучал что-то новое. Данис Нургалиев признается, на каждом научном произведении университетской библиотеки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 Потом, когда я послал в аспирантуру, сказал, что я буду нефть заниматься, нефть, да, не буду заниматься, я пойду вот наука заниматься. Аспирантура, преподавание в институте, где сам не так давно был студентом, докторской и кандидатская работы. И вот, пройдя свой путь, Денис Нургалиев, директор института геологии и нефтегазовых технологий, проректор по направлениям нефтегазовых технологий, природопользования и наука о земле. Под его чутким руководством в Казанском федеральном университете развивается множество проектов, которые отмечаются не только на университетском, но и на федеральном Уровне. Как отмечает Данис Нургалиев, главное в жизни заниматься тем, что тебе нравится. Развиваться и не стоять на месте. Ведь в наше время, когда существует масса возможностей и технологий для производства своих проектов, важно ставить перед собой глобальные задачи. Азалия Аделина Абдрахманова, Александр Кузнецов,